всем здравствуйте начинаем сбор яблок саду три года по 2 54, Здрасте. вот посмотрите какой примерный результат это яблоко называется сорт лигу вот три года яблочко, бочку сорт обогащенный витаминами минералами натуральный продукт И таких яблок надо будет очень много. Правильно снимать яблоко тоже надо уметь. Главное не повреждать плодоножку. Поэтому только самые ответственные люди могут этим заниматься. Это еще ответственный процесс. Правильно снять яблоко. Аккуратно сложить. Чтобы он не потерял свое товарное качество. Посмотрите, какие шикарные яблочки получились. Давай покажем, да, как правильно снимать. Вот посмотрите, так, как правильно снимать. И мы, получается, срываем кверху. Да. Ножка да. целая. Давай, так, чтобы видно было как-нибудь. Да. Вот здесь сбоку. Вот, вот здесь видно. Вот, вот на этом будет хорошо. Берем видно. Яблочко к кверху его отрываем. Вот Вот и плодоножка целая осталась и на месте. Не яблоко перевредим. Вот Денис Александрович обучил нас съему яблок профессиональному. Яблоки складываем аккуратно, чтобы они не бились друг от друга. Сохраняли товарный, пригодный вид. Отличная яблоко Это у нас получилось. Для столь молодого сада. А вот я уже собрал два ведерка. Привет всем. Это результат наших усилий. Мы собрали сегодня легал. Это долгое количество яблоко, прекрасных вкусовых качеств. И мы будем рады, если вы наше яблоко получите на свой стол. И сидите, получите здоровье, счастье. И все хорошее. Спасибо, Александр Иванович, за хорошее пожелание. Вкусное яблоко. Пока его не попробуешь, не поймешь, на самом деле его вкусовые качества. Но вот посмотрите, просто гигантские размеры. Звоните, обращайтесь по вопросам выращивания яблок сада, по вопросам покупка яблок. Мы вам все поможем, расскажем, подскажем, продадим. Всего хорошего. До свидания.